Ну вот, знаем малую теорему Ферма. Вот. Правда, только одно доказательство. Я обещал 4. Со временем я остальные приведу. Но я хочу, мне прям не терпится из нее вывести очень важную вещь, которая лежит на пути к уравнению n равно x квадрат плюс y квадрат. А, вот, Поэтому я себе позволю вот сейчас это сделать. А уже потом... Я и другие доказательства, значит, малотерема фирма приведу. Ну, еще, конечно, да, у нас уже 50 почти сюжетов, и еще не было никакой геометрии. Но я вам обещаю, терпение, она обязательно будет. Геометрии будет много, К геометрии мы будем то и дело возвращаться. То есть пока еще немножко потерпите, будет такая жесткая алгебра. Значит, итак, что мы получили? Что вот в этой вот системе остатков каждый а от единицы до p-1 удовлетворяет тождеству, а в п минус 1 равно 1. То есть является корнем многочлена. x p минус 1 минус 1. Ура! А знаете почему? Ура! Потому что это означает, что в поле z по pz у многочлена p минус 1 Степени конкретного многочлена, вот этого вот многочлена, ровно p-1 корней, а именно вообще все абсолютно элементы этого поля отличные от нуля. Отсюда следствие теоремы Безу, да, помните, следствие из теоремы Безу, выводится... Потрясающий по силе результат, что x в p минус 1 минус 1 равен произведению всех линейных членов от первого до последнего. Вот так вот. Равен, естественно, ну, по модулю p. Но тут надо, надо опять понять, что значит здесь равенство? Что такое равенство многочленов? Значит, я перемножаю их по правилу перемножения многочленов и получаю тот многочлен, который стоит слева. Прямо коэффициент, как то есть тот же самый, значит, все коэффициенты те же самые. А что значит те же самые? Это означает, что коэффициенты при всех степенях x, кроме p-1 минус и 0, равны 0, а равны 0, значит, делится на p. Ну а при первой степени равен минус 1. А я думаю, что вам доставить удовольствие это проверить при некоторых конкретных значениях просто на какой-нибудь программе математика. Вот берете, скажем, 5. Ну, 3 совсем просто. Берем 5. P равно 5. Что утверждается для P равно 5? Что x четвертый минус 1 равно x минус 1 на x минус 2 на x минус 3 на x минус 4. Естественно, по модулю 5. Ну, раскройте и проверите просто, что все коэффициенты будут на 5 делиться. Далее утверждается, что x6 минус 1 равно x минус 1 на x минус 2, на x минус 3, на x минус 4, на x минус 5, на x минус 6. Опять же, это все не просто так, а по модулю 7. То есть это означает, что если вы посмотрите, вот, например, коэффициент при x кубе, тут очень много разных членов. Их столько, сколько троек среди шести элементов. Но комбинаторику мы, наверное... Я вообще, конечно, предполагаю, что комбинаторику как-то отдельно... Не, но ну мы изучим комбинаторику, я вам обещаю. биномиальные коэффициенты мы с вами посмотрим. Вот, и будете знать, что c из шести по три, да, сколькими способами можно взять три скобки из этих шести задаются некоторые очень красивые формулы. Там 6 факториалов делить на 3 в квадрате. Но, ну, в общем, если вы все эти, вот, э, переберете все эти c из 6 по 3 варианта и э, составите коэффициент при x кубе, то у вас получится число, которое делится на 7 внезапно, вот обязательно, в силу того, что мы уже доказали. Мы доказали, что это должно быть обязательно. Ну и дальше вы, ну я не знаю, если вам совсем уж не влом, вы можете взять следующее простое число 11 и раскрыть... У вас 10, 20, 1024 будет э, слагаемо, когда вы все раскроете, вот здесь скобки, да? Ну, потом приведете подобные, вот. И получится, что по модулю 11 вот это все произведение, можете в этом, в математике, раскрыть в пакете каком-нибудь. Все, вообще, коэффициенты делятся на 11, вот прямо вот все как на подбор. Ну и как бы дальше проверять уже будет тяжело, Ну, например, x степени 2016 минус 1, несомненно. Равно x минус 1 на x минус 2 и так далее на x минус 2016 по модулю 2017. Вот такая петрушка, блин. Вот такая крутизна. А вот, а я хочу из этого извлечь важный для себя в дальнейшем вывод. Я знаю, к чему я иду. Я же знаю, что мы хотим потом. И я знаю, к чему я вас веду. Вам придется пока поверить, что мы идем куда надо. Смотрите. Вот давайте посмотрим на все эти э, строчки одну с другой. Минус один это свободный член, и он должен равняться свободному члену произведения. Но свободный член произведения получается только как произведение свободных членов. Во всех остальных случаях вылезает какой-то x. Ну, все простые, начиная с тройки, ну, а двойка нам не интересно, все простые, начиная с тройки, нечетные, поэтому здесь нечетное количество минусов, и можно их заменить на плюсы. А, значит, вот это происходит по модулю 5. Далее, здесь тоже здесь 6 штук. Поэтому минус 1 равен минус 1 на минус 2 на минус 3 на минус 4 на минус 5 на минус 6 равно 6 факториал мод 7. Ну, неверующие фомы могут посмотреть, что такое 4 факториал. 24 плюс 1 25 делится на 5. Ну, делится. 6 факториал что такое? 720 все еще можно вычислить. 721 делится на 7, ну просто прямо вот явно видно, 7, 700 это 100, 21 это 3, значит 103 получается при делении. Ну и последнее означает, что минус 1 равно, а, ну опять же тут 10 штук будет, в общем 10 факториал по модулю 11, ну это уже как бы 10 факториал, это уже 3 миллиарда с лишним, ну вряд ли имеет смысл проверять, но факт тот, что мы можем здесь написать и так далее, Получаем, чтобы вы думали, теорему Уилсона. Вильсона, да? Теорема Вильсона. Для любого простого p, p-1 факториал, Плюс 1 делится на p. Все равно минус 1 по модулю p. Вот такая вот супертеорема, которую мы уже строго доказали, исходя из алгебры и арифметики многочленов и сравнения коэффициентов. Вот, Замечу, что это полная характеризация простых чисел, потому что если... Для просто простого. Если p не является простым, то, ну давайте посмотрим что. давайте кстати это, это, это интересное исследование. значит э, пусть p не тогда p на что-то делится. значит p равно a b правильно? a умножить на b. но тогда э, значит тогда если a и b если существует э, такое разложение произведения двух разных a и b, да, если p равно a b и a b разные то тогда в произведении P-1 факториал, вот давайте выпишем P-1 факториал, вот он, где-то стоит A, а а где-то стоит B, и это уже 0 по модулю P. но у нас P вообще всегда простое, да? Давайте, чтобы вот, вот так сделаем, M, да? Вот, по модулю M. То есть если мы вместо простого числа рассмотрели произвольное, которое является произведением, ну, непростое, не просто наоборот, непростое. Оно является произведением каких-то двух чисел. Если бы эти числа были разные, то есть если можно было бы представить а это наше m в произведении двух разных чисел, мы сразу бы получили, что p-1! равен нулю по модулю m, сразу, мгновенно. А если не существует разложение m вот в такой вид при разных a и b, но M не простое, то единственный вариант, вариант это M, которое равно P квадрат при простом P. Ну, на самом деле, просто посмотрите сами, как иначе. Если какое-то другое разложение в произведении простых, не P квадрат, да, либо есть два разных простых, тогда уже все, соответствующей степени этих двух простых, да, то есть на две группы можно разбить, и будет а и b различные. Если же нет разных простых, а есть просто p в кубе, например, то уже p на p квадрат. Поэтому единственный вариант, когда мы не можем найти такого разложения и установить, что p минус 1 факториал делится на m, m минус 1 факториал делится на m, это вариант, когда m равно p квадрат, но при p больше или равно 3, тоже тоже 0, тоже 0, тоже 0. Ну, потому что 1 на, на 2, на p, на 2p, видите, да? Ну и на 3p минус 1. Ну, а дальше, если p строго больше 3, еще много чего, но в любом случае, если p больше или равно 3, мы уже отловили два разных, которые тоже произведение делится на p квадрат, то есть на m то есть тоже 0, по модулю m. И единственный вариант, когда это не так, вот этот вот значок единственность, да? Восклицательный знак. Иногда он факториал означает, иногда единственность. Единственный вариант, когда это не так, это m равно 2х2, два, то есть 4. Ну и в самом деле… Это в этом случае не так. Вот. 4 минус 1 в катериал, равно 1 жды 2 х 3 равно 6 равно 2мод 4. Вот. Значит, итак, у нас э, получилась э, усиленная форма теоремы Вилсона. А, вот. Усиленная форма теоремы Вилсона. Если p простое больше двойки, то, ну, кстати, равное двойке тоже, да, 2 минус 1 факториал это 1, а, больше равно двойке, нормально, любое, любое простое. Если p любое простое, то p минус 1 факториал равно минус единицы по модулю p. А, ну, для двойки просто особым образом это надо специально проверить, что единица равна минус единица по модулю 2. Ну, очевидно, да? Вот, если m, значит, p равно m непростое, то при m равно 4, m минус 1 факториал равно 2 мод m, то есть мод 4, при m, не равно 4, m-1 минус факториал равно 0, вот m. То есть у нас получается такой тест на простоту. Правда, очень сложный, очень долго умножать. То есть вы умножаете от 1 до p-1, все числа друг на друга. Если получается число, которое при прибавлении единицы делится на p, значит исходное p было простым. Но э, это бесконечно сложный способ проверки простоты. Есть миллион способов проверить это короче. Вот так.